По 127 федеральному закону принимать участие в аукционах может любое совершеннолетнее лицо и для этого не обязательно иметь ИП. ОО. Участвуйте в торгах как физическое лицо. Мы покупаем объекты для наших инвесторов за комиссионное вознаграждение. Так что порог входа от нуля. До сегодняшний день на торгах по банкротству выставлено более 2 миллионов лотов на сумму более 70 триллионов рублей. Лотов очень много и хватит всем. Практикующему аукционному брокеру необходимо знать 2-3 статьи Федерального закона 127. А также у нас есть штат юристов в ассоциации, которые с удовольствием помогут нашим партнерам. Современные IT-технологии исключают коррупцию и потасовку результатов торгов. Торги проходят в три стадии. Первая стадия – это открытый аукцион. Вторая стадия – повторный открытый аукцион. На этих аукционах цена идет на повышение. И третья стадия, самая интересная – это публичное предложение. Тут как раз-таки цена идет на понижение. Каждый временной этап цена падает на 10% от номинальной цены. Из-за нехватки практикующих брокеров на аукционах по банкротству цена может упасть до 70-80-90% от номинальной цены.